ощущениям, ощущением эти дети они намного меньше боятся всего подряд. Ну, наверное, это связано как с какими-то социально-экономическими потрясениями, что ну, они действительно родились, в эпоху, когда их родители ну, перестали бояться, что завтра не будет зарплаты. Установилась какая-то стабильность, которую, ну, на которую мы сейчас местами еще негативно смотрим, потому что понимаем, какой цена она Это удалась. Не буду туда уходить. <смех> а, вот. а, и они родились а, в этом ощущении защищенности, а, и это ощущение защищенности они как-то с собой проносят. А, у них, правда, нет страхов. А, ну не знаю там. А в моем детстве, а, когда я с длинными голосами выходил на улицу, у меня всегда был страх, а, что я ну, а, не особо целый до дома даю. Потому что как, какое-то другое время. У них этого страха нет. А, такой, а, демонстративной потребности а, этого я высказывания а, сказать что вот да я посмотрите вот у меня фиолетовый джинсок с длинными волосами а, и с, с а, ну, не знаю, там, с дредами чему а, вот первое отсутствие страха ощущение безопасности а, и плюс а, ну из-за того что культура обращения с интернетом она не совсем чем культура обращения с телевидением ну, у меня там в детстве было четыре канала и, все, что и весь выбор который у меня был это 4. Другого выбора у меня не было. А, интернет предполагает а, активных пользователей, которые сами выбирают, куда идти, на какую вкладку переходить, а, и они постоянно привыкают к ситуации выбора. Они понимают, что это не скучно, поэтому они выбирают другое. А это их зацепило, поэтому они здесь остановились очень надолго. Поэтому они очень придерживают к информации, а, и у них есть колоссальнейшая потребность а, к какому-то выбору. А, начиная от а, выбора, Продукты в супермаркете заканчивая какими-то ну, глобальными выборами, а, кем быть а, что они хотят, а, какая ценность для них важная, а, ну и поэтому возникает какой-то немного конфликт, потому что а, та школа. Школы, она не особо предполагает детям ну, пространство для выбора. А, ну, как-то мы так привыкли, что с 17 века вот, есть учитель он с одной стороны, а есть три школьников, они с другой стороны, а, и они все а, в одинаковом ритме шагают, делают микрошаги по 40 минут, а, вот там три раза в неделю, пять раз в неделю. Ну, есть варианты там, не знаю, дифференцированного обучения, когда у тебя эта часть класса делает одно задание, эта часть класса делает другое задание и так далее. Есть еще какие-то маленькие варианты, где они можно дать выбирать, но у них прямо открывает потребность, и огромный бунт идет из того, что они дают выбирать. Вот. Защищенность и потребность в выборе. Еще они, они становятся очень агрессивными, когда они дают право выбирать, но они потому что чувствуют, что это какая-то исконная потребность если она не то она умирает какая-то